друзья вы находитесь на канале йога чести с вами вновь владимир присяжнюк приветствую вас так приятно очутиться на природе птицы поют солнышко светит друзья чем еще можно заниматься на природе как не заняться йогой давайте с вами сегодня сделаем маленький комплекс минут на 10 на 15 нашей весенней прекрасной солнечной погоде Начинаем, друзья. Ставим ноги вместе, ступни вместе, макушечку тянем наверх. Ощущаем полными легкими, полной грудью вдыхаем и ощущаем аромат свежего весеннего воздуха. Со вдохом поднимаем руки, направляем свое внимание прямо к солнышку и втягиваем в себя солнечную энергию с нисходящим потоком. До самого-самого низа пропускаем ее по ногам, до самого ядра земли. Из земли снова втягиваем энергию солнышка, втягиваем по телу, до макушки и обратно отдаем солнышку через восходящий поток. Опускаем руки. Приседаем немножечко, расставляем колени, но не ступни. И отсюда, друзья, забираем энергию восходящего потока, доходим до сердечной чакры и через центр сердечной чакры отдаем, растворяемся, отдаем тепло, отдаем сердечное тепло, лопатки вместе сжимаем грудь вперед и обратно втягиваем в себя, обратно втягиваем тепло, насыщаемся теплом и отдаем его обратно земле. Со вдохом снова поднимаемся. Сильно поднимаем через себя, через макушку. Прямо к солнышку. И немножечко наклоняемся назад. Правая нога поднимается вперед. Правая нога поднимается вперед. Руки аккуратненько уходят вниз. Так называемая поза весов. Как приятно весной. Ощутить балансы, ощутить баланс между человеком и животными. Поднимаемся обратно, опускаем снова руки. Еще разочек, друзья, попробуем с восходящим потоком. Подняли энергию до четвертой чакры, раскрылись полностью, направили руки вперед и подняли нашу ногу наверх. Стоим, ни о чем не думаем, спокойно наслаждаемся балансом. Опускаемся обратно. Опускаем руки. Вдох, поднимаем руки снова наверх. И полностью приседаем, пытаемся наши пятки оставить на земле. Полностью присели, обняли себя за колени. Поставили руки. В сантиметрах 10-20 от ступней. И попытались выпрямить ноги. Со вдохом посмотрели вперед, выпрямили спину. Перевели вес тела вперед. Аккуратно перевели его обратно назад на ступни. Снова вперед. И наклонились до середины. Отпрыгнули назад в упор лежа. Отжались полностью вниз и полностью вверх. Поставили колени, округлили спину в прогибе кошка. Со вдохом таз потянулся наверх, голова пошла наверх. Отлично. Снова округлили спину, подняли таз наверх и перешли в собаку мордой вниз. Со вдохом перешли в собаку мордой вверх, и собаки мордой вверх положили колени, положили таз, опустились полностью вниз. Подтянули руки под плечи и сделали кобру. Ноги у нас расставлены на ширине таза. Снова опустились вниз и снова поднялись наверх, снова вниз, снова поднялись наверх и теперь уже посмотрели в одну сторону, посмотрели в другую сторону, опустились снова вниз, перешли на коленки, подняли таз и опустили голову вниз, собака мордой вниз. Поставили руку на середину и где-то со вторым-третьим вдохом подняли руку наверх. Опустили и в другую сторону. Отлично. Опустились вниз в собаку мордой вниз. И поставили одну ногу вперед. Правую. Выпрямили правую ногу. Насколько это получается. Поставили нашу правую руку вовнутрь. Провернулись. Попытались выпрямить обе ноги. Возвратились обратно. Теперь у нас другая рука внизу, а правая рука вверху. опустили снова вниз и убрали переднюю ногу назад в упоре лежа если у вас есть силы можете отжаться пару раз если у вас нет сил тогда поставьте коленки и тоже отожмитесь пару раз правая это остается сзади нога левая уходит вперед ставим левую руку посередине и выпрямляем переднюю ногу, смотрим наверх, опускаемся вниз, меняем руки, теперь уже левая рука наверх смотрит, и опустили снова обратно вниз, выпрямили ногу насколько это возможно, согнули ее и подтянули заднюю ногу вперед. Подняли тело, смотрим вперед. Теперь мы хотим наши колени поставить там, где у нас пятки. То есть мы с вами, друзья, катимся, отклоняемся назад и выпрямляем руки вперед. Еще разочек. Делаем на Делаем к шипану мудро пистолетик. Наверх. И аккуратненько встаем. Со вдохом опускаем руки. Опускаем руки, опускаемся полностью сами. Зачерпываем снова восходящий поток, пропускаем его через себя. Открываем сердечную чакру, открываем пятую чакру. Энергию выходим до самого макушки, пропускаем ее к солнцу. И наслаждаемся светом солнца, опускаем руки, чувствуем нисходящий поток. Обнимаем все пространство, чувствуем внимательно все пространство, ощущаем солнце через макушку и через нисходящий поток, полностью опускаемся вниз. Выпрямляем руки вперед, перекатываемся на носочки, поднимаем пяточки наверх, ставим руки вниз и аккуратненько переходим в упор мостик. Поднимаем таз наверх, таким образом, чтобы мостик у нас был более-менее параллельно земле. Я понимаю, что это не легко делать, если вы делаете это в первый раз, но в то же время пытаетесь таз поднять как можно выше. Ноги у нас находятся на ширине таза, колени на ширине таза и голова покоится между плечами. Чувствуйте весну, чувствуйте пробуждение солнца, чувствуйте пробуждение энергии, и можно немножечко потрясти наш с вами столик в одну сторону прокрутиться. В другую сторону прокрутиться. Отлично. Переходим вперед максимально. Поднимаем пятки максимально. И пытаемся опустить колени. Растягиваем плечевые суставы. Отлично. Не бросая таз вниз, протягиваем его между нашими руками. Пытаемся держать таз на весу. Еще разок, друзья. Вперед и вытягиваемся назад. Опускаемся вниз. Садимся. И здесь то же самое зачерпываем энергию из Земли, проводим ее через себя. К солнцу через по восходящему потоку и с нисходящим потоком опускаем энергию по себе вниз. Как вы опускаете энергию по себе, зависит от вас. Я, например, делаю это по центральному астральному каналу сушумно. Вы можете это делать по эфирному каналу, по заднесерединному каналу. Давайте попробуем еще раз. Зачерпываем энергию, проводим через передний восходящий поток наверх, до солнышка, и обратно возвращаемся по заднесерединному каналу вдоль позвоночника, до самого копчика и уходит энергия у нас вниз. Со вдохом ставим наши руки на ступни. Если не получается, можно ставить руки туда, где получается. на колени, например, на бедра, на голени, для гипер, мобильных и гипер растянутых людей. Можно поставить руки где-нибудь там, в конце мата. Я же ставлю руки обычно на ступни, тяну ступник чуть-чуть к себе, чтобы у меня поднялись пяточки. Напрягаю при этом немножечко бедра, выпрямляю полностью спину, раскрываю свою четвертую чакру, раскрываю пятую чакру и тянусь макушкой наверх. Вдыхаем полной грудью весенний воздух, Получаем вдохновение самой природы, которая раскрывается для нас, которая насыщается любовью и энергией Солнца. Здесь, друзья, снова округляем спину, проводим энергетические каналы вниз. Аккуратненько переходим вперед. Снова по задне-серединному каналу мы опускаемся и здесь мы Вперед выносим снова энергию до самой макушки и опускаем ее снова вниз по центрально-серединному каналу. Отлично. Снова мы вытягиваемся вперед наверх и снова мы округляем нашу спину. Здесь с округленной спиной мы ставим наши ладошки назад, но таким образом, чтобы они смотрели у нас пальцами назад. И выпрямляем наши ноги и тянем таз наверх, максимально наверх, настолько наверх, чтобы у нас с вами коснулись ступни мата. Отлично. Опускаемся вниз, захватываем снова и ноги и пытаемся сбалансировать на крестце. Расставляем ноги в разные стороны, не падаем. Желательно, чтобы ноги были прямые. У нас макушка тянется наверх. Вместе их соединяем. Укладываем их на землю. Отталкиваемся немножечко от земли. Опускаемся как можно ниже вниз. Но при этом пяточки и носки у нас лежат на мате. Максимально опускаемся вниз. Со вдохом переводим вес тела вперед, поднимаем пятки максимально наверх, делаем намасте, делаем кшипа на мудру, поднимаем руки наверх и очень аккуратно и очень медленно встаем. Никуда не торопимся, спокойно встаем, спокойно дышим, остаемся на носочках, тянемся, тянемся, тянемся, тянемся, тянемся, тянемся к солнышку. И опускаем руки. И напоследок, друзья, можно снова сесть в позу лотоса, помедитировать. И, конечно же, друзья, почувствовать свежесть весеннего воздуха, почувствовать радость солнечного дня. Давайте так и сделаем. Друзья, поступайте по совести, живите честью, занимайтесь йогой честью. До следующих видео на канале Йога Чести.